Добрый день, нахожусь на перекрестке Еремина-Лисина, давно не делал здесь видео, вот смотрите, здесь вокруг домов появились оградки. Теперь вот этот дом, который я последний раз снимал, устроился. смотрите, ну, уже заселенный, здесь такой красивый магазинчик, за ним вот, детский садик. Вот сама Лисина здесь поставили скамеечки нет только деревьев но ну, я думаю что этот вопрос будет решен постепенно все это будет станет зеленым так же как улица Раховая астраханская для всего нужно время только вот еще все это сделали и вот наблюдаю как мне говорят что здесь будет поликлиника ну да вот похоже на здание поликлиники не могу сказать детская, взрослая какая-то какая она будет, но вот потом как будет уже дом сдан, точнее этот поликлиника сдана, я это сделаю еще отдельное, видео небольшое. Ну вот, на сегодня вот выглядит таким образом, то есть буквально несколько месяцев назад этого не было, вот сейчас появилось. И вот, тут вот как бы без изменений. Вся вот улица Лисиночка, как я всегда говорил, что она удобна, она вся в магазинах. То есть не надо куда-то бегать, идешь в магазин, аптека, пожалуйста, то есть разные, то есть на любой вкус, так сказать, цвет, как у нас принято шутить. На сегодня все, с вами был Дмитрий Иванов, всего хорошего, до свидания.